Смотрим, что за тортик папа принес. по очень красивый. Вчера Сережа пришел вот с таким сюрпризом. Это торт Бош, с маком. Это киевский торт. Девочка-украинка выпекает. Здесь она очень популярна. У нее все заказывают. О, он такой высокий. Это нам вчера предложили либо медовик, либо м -м, киевский, да, еще красный бархат можно было, но мы выбрали киевский. Конечно, он выглядит не как киевский, выглядит очень красиво. Цветок съедобный, хотя и реально на съедобный не, не похож. Так, здесь примерно полтора килограмма. Кстати, вот это маскарпоне. Ну, это как у нас готовят тортики вкусные. Цена такого торта 20 евро. Но я думаю, что это хорошая цена. На фоне тех тортиков, которые здесь Так, сейчас будем чай пить, разрезать его. Мне аж не верится, что это киевский. Тоже у нас за повод такой хороший, что мы с тортиком начинаем? Кстати, купили нож в китайском магазине. Ну, хороший нож. Не знаю, сколько он прослужит. Два евро, по-моему, мы заплатили за него. Так. Наверное, я вот отсюда буду резать. Цветочка оставим. Не-не-не-не. А, Вот так? Да. Значит, я первый а. Я Красота, да, да. Такой какой должен быть. Супер. Ну, наконец-то. Вкусный дарт. Не самый последний кусок. Не, мне не, Такой не надо. Такой он О, как не. Так, чай. Мой мне еще Она позвонила говорит, что у вас есть. А, так, да? Да, то, что есть, вот, забрала. М -м. А если даже ничего нет, то медведь, она делает деньги. -день. Да ты что? Ну, наверное, заготовки просто есть. Поэтому так быстренько Медовик, Красный Бархат, Наполеон да Это, то, что я слышу. Может, чушь -то угу. это кстати, не та э, девушка Которая была На вечеринке гавайской Нет, Это, друг... это да. другая да. Немного заехали Купиться Она закончилась мыло но... я, не знаю, я обошла все ряды Нет, мыла не пользуются Сережа еще пойдет приправить что ты хочешь? Да, это я сейчас я... выйдем, будем кушать. Это замороженный суп, Хорошо. Мальчик, помогайте внимательно. Я хочу, я хочу, я хочу. Давай. Я синий, Друзья, приехали мы только что с магазина кое-какие продукты подкупили. Сейчас я вам покажу, что взяли и что почему стоит. В общем так, у нас очень жарко. Эту неделю передают 40-41 градус. За что передают? За Жара уже есть, наступила. В общем, реально сложно, конечно, в такую жару. Рекомендуют сидеть дома, не выходить. И для нас это такой, знаете, своего рода новый опыт. Новый опыт лета в Мадриде, потому что солнце здесь очень яркое за счет того, что мы находимся высоко, 650 метров над уровнем моря. Поэтому вот эта вот концентрация солнца, она чувствуется намного больше. Здесь люди не раздеваются в жару, а наоборот, одеваются, путаются. Я вчера выходила, тоже у меня были вещи с длинным рукавом, штаны. И, ну, в принципе, так ходят. Испанцы тоже путаются, путаем все мы. Так, показываю. Взяли вот такие вот вафли, очень вкусные вафли, они внутри как вот с сахарочком, что ли, похожи. Ну, вот как у нас продавали раньше бельгийские, по-моему, они называются вафли. Эти вафли дают деткам школу. 10 штук, 2, 2 евро 35. Персики. Сереж, почему персики? килограмм? Да. Персики 2,50 килограмм. Так, это палочки я вам взял, что-то до евро. Взяли спаржу. Сейчас сезон на спаржу, и она достаточно недорогая. Евро 40, по-моему, вот этот вот пучок, да, евро 40. Будем готовить спаржу. Так. Взяли йогурт натурель. 8 штук по 125 грамм, вот такой йогурт, евро 15, 8 штук, Ой, я сяду, да, подсолнечное масло 3,15, 3,20, взяли лимоны, я так соскучилась за лимонами, я уже не помню, честно говоря, последний раз, когда я их ела, я вот, знаете, не только для чая, просто хочу их порезать и кушать, кушать, кушать, вот что-то захотелось лимонов, так, лимоны, в общем, на лимоны три цены Есть лимоны органика Есть какие-то эко-лимоны Мы взяли обычные, я особой разницы не увидела вот Эко-лимоны, они просто в два раза больше Эти за килограмм, по-моему, три с чем-то Или два с чем-то, почему За килограмм два десять Взяли сахар, взяли муку, сахар 0,77, а мука около евро, что там. Так. Мука здесь не очень, я уже столько муки перепробовала, и она какая-то странная, не такая, как у нас. Вариантов муки очень много, но но не такая. Она вся практически влажная, и почему-то очень много муки такого сероватого цвета. Когда готовишь оладушки, то есть вот привкус муки, или вот ну, какой-то странный привкус. Вот странный привкус. В Украине я готовила оладушки довольно-таки часто, и привкуса ни с одной муки не было. Такого привкуса, который здесь появился. Так, взяли сок. Сок евро-двадцать. Евро Яйца 12 штук, 2,15 Взяли гель для стирки Желокончился у нас уже порошок Так, и взяли Вот Пятновыводитель Так, это мы сюда сложим Ой. Кстати, в магазин ходят Вот с такими торбочками Вот их не выбрасывают Очень удобно в них все складывать Прочные ручки Либо если у вас такая полномасштабная закупка То тогда Сумки на колесиках, такие как кровчучки, что ли, у нас это называют. Так, и еще, еще, еще, еще покажу. Сейчас. Так, а еще, хотя сейчас уже не сезон, вроде как в магазинах нет, но мы взяли, в, в супермаркетах этого продукта нет, но мы взяли в овощном магазине. Это клубника, это домашняя клубника или фермерская в общем, такой запах, как запах нашей клубники, потому что э, клубника из супермаркета, она совершенно не пахла, и была безвкусной. Так, мы взяли 4 вот таких Мама, коробочки. Ты сейчас, да, я сейчас все почти. Взяли 4 вот таких коробочки по пол килограмма, это получается 1 евро, вот такая коробка стоит. В общем, за 4 коробки 2 килограмма 4. 4 евро мы заплатили. И взяли картошку. Картошка стоит 1 евро килограмм. Это хороший сорт картошки, очень вкусно и пюре, и жареную То есть она универсальная. А мне, меня, кстати, предупредили, что читайте на упаковке должно написано, для чего. Так я и не перевела, но чисто методом пика определили, что это картошка. Вкусная. Покупаем пока идем. Все, в принципе, это... В принципе, это все. Вот так. Нужно было еще мыло купить, обычное твердое мыло. Но я так понимаю, они практически им здесь не пользуются, а пользуются жидким мылом. Не нашла. Обошла весь магазин, потом начала спрашивать. Нет у них твердого мыла, есть только жидкое. Жидкое я не хочу, потому что не люблю его. Оно всегда остается на руках, и мне кажется, оно плохо вымывает. Все. Буду сейчас пытаться это впихнуть как-то в наш маленький холодильник. Вон он, кстати, задистый или клубнику. Ну, клубника лучше, чем магазинная, но все равно не такой вкус, как я вот... Что ты мне показываешь? Не такой вкус, как и нашей клубники. Не знаю. Ну, наверное, почва другая здесь. И забыла еще показать. Купили абрикос. Ну, это такой абрикос ближе к дичке. Что-то между дичкой и калировкой. Евро килограмм. Одно евро. Кто тут разлегся? Да. Отдыхать пришел. Да. Тестирую новое покрытие. Постелили вокруг Ох. бассейна такую зеленую травку. У меня такая ворса длинная. Конечно, кайф. Люди сюда приносят постилочки, загорают вообще. Она когда новенькая, еще такое классное. И скоро обещают открыть бассейн. Но его уже обещают. Обещают, должны 1 июня были открыть. Но вот 1 июня завезли вот эту травку. Видите, должны... А. Так, ты лег прямо в тень. Полоса, вот здесь солнце. Я загораю в тени.